Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я проведу обряд приворот для мужчин на женщину. Если же хотят э, данный ритуал женщины, ждите, пожалуйста, следующего ролика. Итак, данный приворот будет сделан для мужчин на женщину на еду или воду. То есть э, данный заговор вы проводите на какую-то конкретную еду, либо воду, и после этого даете вашему партнеру, чтобы он это употребил в пищу. Итак, начнем. После того, как вы приготовили определенную еду, либо воду, повторяйте за мной эти слова. И помните, что еда должна находиться сейчас перед экраном. Я сейчас буду говорить слова, которые имеют очень сильный магический посыл. Для того, чтобы это все исполнилось, я вам помогу бесплатно абсолютно, но для этого, пожалуйста, эту пищу положите перед экраном. Так я начинаю. Стану я, раб Божий, благословясь, пойду, перекрестясь из дверей в двери, из ворот ворота. Выйду я. Чистое поле сидит в чистом поле сама Пресвятая Богородица, Матерь Божия. Как она скрипит и болит по своем сыне, так бы по рабу Божьему, ваше имя, раба Божия, ее имя, скрипела и болела. И в огне горела. Не могла бы она Не жить И не быть И не пить И не есть. Во имя Отца И Сына И Святого Духа. Аминь. Встану я Раб Божий, Благословясь, Пойду Перекрестясь, из дверей в двери, из дверей ворота, чистое поле. Стану на запад хребтом, на восток лицом. Позрю, посмотрю на ясное небо. Со ясно небо летит огненная стрела то и стреле помолюсь. Поклонюсь и спрошу ее, куда полетела огненная стрела? В темные леса, в зыбучие болото, в сырое коренье. От и огненная стрела! Воротись и полетай, куда я тебя пошлю. Есть на Святой Руси Красная девица, ее имя. Полета ей вретивое сердце. В черную печень в горячую кровь. В становую жилу сахарное уста. В ясные очи, чтобы она тосковала, горевала весь день при солнце, на утренней заре, при младом месяце, на ветре холоде, на прибылых днях и на убылых днях отныне и до века. Аминь, аминь, аминь. Дорогие мои, оставляйте в комментариях «Аминь» — слово для того, чтобы отправить этот энергетический посыл во Вселенную. Итак, помните, что данный обряд очень старый и является очень сильным и мощным. Прослушивайте, пожалуйста, от начала до конца. Также я вам напоминаю о том, что вы можете обратиться ко мне за личным приворотом на, по фотографии любимой девушки, на которую вы хотите приворожить. Также вам напоминаю о том, что можете у меня заказать персональный расклад на картах Таро по номеру, который указан под видео, заказать индивидуальные амулеты, талисманы, какие-либо заговоры. Это может быть на привлечение удачи, на решение денежных проблем, если таковые имеются, на решение определенных конфликтов, на возврат любимого человека. То есть это могут быть разнообразные ситуации. Пишите мне, и мы обязательно решим вашу проблему. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока.